общили в делу, я, соответственно, с ней ознакомилась и просто пошла по избирателям, чтобы узнать, действительно, они голосовали. И вот тут начала очень интересная ситуация пошла. Я просто приведу несколько таких самых выпиющих примеров, да, но таких на самом деле очень много. Значит, у нас есть известный российский ученый Владимир Яковлевич Нейлон, член-корреспондент Академии наук. Я была у него лично, я лично с ним общалась. Ни он, ни его жена, ни его сын не ходили на выборы в городе Жуковском. Однако же все они значатся как проголосовавшие. Владимир Яковлевич Нейлон написал заявление в Жуковский городской суд и в следственный комитет, которые были приобщены к материалам проверки. Его сын Андрей Владимирович Нейлон пришел с заявлением в следственный комитет, и предоставил доказательство, что 14 сентября его вообще не было в городе, он отъезжал отдыхать. Однако же все они у нас как бы проголосовали. Есть еще одно заявление. Значит, Татьяна Сергеевна Потапова пришла на участок. Опять же, я сейчас говорю только то, что я разговаривала с людьми. Они написали эти люди, много очень избирателей подле после этого заявления в Следственный комитет. Они были опрошены следователем, все это в материалах проверки есть. Ну вот еще интересный момент, Татьяна Сергеевна, пришла на участок, оказалось, что за нее уже проголосовали. Причем в книге избирателей паспорт был не ее в общем списке. Ну и тогда они просто предложили, а давайте вы по дополнительному списку проголосовать, она проголосовала еще раз. Вот, соответственно, она у нас есть и в книге избирателей в основной, и в доп. списке. Следующий вариант. Значит, Галина Викторова-Ложкина не ходила на выборы, уезжала в отпуск. Однако это не помешало председателю МИК 626 пометить ее в списке избирателей как досрочно проголосовавшую. Причем самое интересное, что как досрочно проголосовавшая она в основной книге отмечена, в списке досрочно проголосовавших ее нету, а при этом она реально не голосовала и у нее есть отметка в паспорте, что она в этот момент вообще уезжала. На самом деле у нас есть как минимум 5-6 человек, которые могут доказать то, что они не голосовали. Они дали показания в следственном комитете, однако эта вот фактура никого пока не заинтересовала. Есть еще один вот, что называется такой момент, значит Вера Петровна Донцова. Она уже лежачий больной уже более двух лет. Ее опекун и дочь Донцов Татьяна Сергеевна, которая соответственно, и давала и заявление, и давала показания в Следственном комитете, сказала, что она не вызывала избирательную комиссию на дом, а ее мать просто, она не ходит, она не могла физически никуда прийти. Однако же в списках избирателей она значит, как пришедшая и проголосовавшая на участке. Подпись, соответственно, подложная. Более того, все люди, которые приходили из списка в избирательный Следственный комитет, давали образцы своих подписей для последующей вчерковеческой экспертизы. Тут еще есть интересный момент, что очень многие подписи, люди говорили, что, знаете, я ходил голосовать, но когда им показывала подпись, подпись не моя. То есть люди говорили, что они подтверждали факт голосования, но подпись как бы не их. Ну, я это могу объяснить только тем, что когда вписывали лишь одного человека в книгу избирателя, приходится переписывать всю книгу. Ну, весь лист, соответственно, чтобы это все сошлось. Поэтому очень много людей написали заявление о том, что они голосовали, но в книге избирателей их подпись является подложной. Причем есть один очень интересный момент. В число вот таких подложных подписей попали известные в люди, например, председатель Жуковского городского суда Елена Ивановна. Вот, пожалуйста, ее подпись в книге избирателей, и вот ее реальная подпись на решение суда. Соответственно, в Жуковском городском суде у нас есть тоже очень много... У нас есть уже даже свой персональный судья, который ведет эти выборы. То есть треть судов попали к Татьяне Ивановне Парфеновой, которые еще 5 сентября сняла весь список и всех одномандатников оптом в одном решении с выборов. Решение было, конечно, потом о протестовном особом судей. 12 сентября список, соответственно, ее решение отменили, список восстановил. За два дня заняли. А, ну как бы Я могу сказать, что лично я уже два раза ходат в отводе суду, потому что когда судья а, комментирует показания свидетелей, комментирует вообще ситуацию еще до того, как она зашла в совещательный пункт, ситуация достаточно странная. А, более того, вот последний, значит, очень интересный случай, когда мы оспаривали, есть, а, Евгений Каминский оспаривала члена ТИК, Член УИК с правом совещательного голоса оспаривал свое незаконное удаление. Там ситуация была очень комичная, то есть его в 20-30 удалили с участка, написав, что он был пьян. Евгений Каминский сразу же пошел в больницу и медосвидетельствами показал ноль правильный. Соответственно, он подал документы, он подал в суд заявление о его незаконном удалении. Казалось бы, с чего проще, есть решение об удалении, что человек был пьяный, есть медосвидетельств, что человек абсолютно трезвый. Судья Парфенова на это не остановилась, она решила заслушать свидетелей. Мы слушали свидетелей. То есть, а, она сказала, что когда, на мой вопрос, что это не как показания свидетелей, могут отменить а, бумагу синей печатью из больницы а метасвидетельстве у человека. Она сказала, нет. Мы сейчас заслушаем всех, мы вот сейчас тут исследуем доказательства. А, после чего в суд был вызван врач. А, Вопрос, зачем в суде врач, вообще совершенно был непонятным, потому что, как бы, что можно спросить у врача. Оказывается, у врача, по версии комиссии, жалоба на Каминского, что он был пьян, была подана в 5 вечера. Ну, комиссия решила ее не разбирать, а в полдевятого разобрали, поэтому в 9.30 это мета-свидетельствование, ну да, в 9.30 он, наверное, был трезв, а вдруг он был пьян в 5 вечера. И вызвали врача городской больницы, и как экспертов у него спрашивали, а мог ли гипотетически Каминский в 5 вечера быть пьяным? Вот судья Парсонова разбирала это сложное, запутанное дело. Вот, ну, врач... Прошу прощения, да, там, обсуждая особенности физиологические, состояние здоровья, я как адвокат несколько раз возмущалась, говорила, что у это Друдецинская тайна, и вообще-то мы здесь не можем обсуждать физиологию Каминского, предметом являются совершенно другие вопросы. И на самом деле юридическое значение имеет не то, что он пьян или нет, а нарушал он законодательство о выборах или нет. Это единственное основание для удаления. Но, тем не менее, судья... В результате нам удовлетворили требования, его удаление признали незаконным. Но как это происходило? То есть вот это все происходило только с одной целью – унизить заявителя. То есть вызов этого эксперта, разбор состояния его здоровья. Так, да. а, судья задавала а, Каменскому такой вопрос. А, скажите, у вас написано в, в медицинском освидетельствовании, что у вас был а, несвежий запах изо рта, а, возможно, там больные зубы. А когда вас удаляла комиссия, вы не попытались ей объяснить, что у вас, возможно, больные зубы? Вот я себе представила эту ситуацию, когда человек, которого, который треск, говорят, что он пьян, удаляет с участка, он говорит, извините, никогда за собой этого не замечал, но должен вас проинформировать. То есть вот так вот у нас проходят суды. Соответственно, что я могу сказать последствию? Последствию, конечно, здесь ситуация очень интересная, потому что это тот интересный момент, когда все все понимают, но ждут политической воли, потому что следователь второго Главного управления по особо важным делам следователь по особо важным делам ВСУ ИСК России по Московской области, приезжая сюда, все сразу понимал, у нее была полная фактура, потому что к ней приходили сами жители, ей не надо никого выстреливать. Единственное, что была сложность с членами комиссий, например, вот с этим же строителями, которые не пришли ни по одной повестке Следственного комитета, то есть члены избирательных комиссий решили, что они могут спокойно игнорировать повестку Следственного комитета, те э, члены э, с решающим голосом комиссии, которые говорили о фальсификации и писали заявление в Следственный комитет, с готовностью давали образцы своих подписей для экспертизы и всего остального. А Почему-то члены комиссии, которые говорили, что все произошло нормально, и все было замечательно, отказывались давать образцы своих подписей, но потом занимались их личные дела, например, за администрацию сотрудников администрации. Но дело в том, что, следовательно, на протяжении... вот наверное, первых двух месяцев каждый раз говорила о том, что фактуры для возбуждения уголовного дела предостаточно. Но при этом тут же говорила, что это не главное. Главное это политическое решение. Видимо, в какой-то момент оно поменялось, потому что, соответственно, то есть, когда следователь смотрит не фактуру дела, а то решение, какое может принять его руководство, то это, конечно, говорит о полном. Отсутствие какого-то следствия. Я еще раз говорю, что приходили члены комиссии с решающим голосом, с правом решающего голоса, с, соответственно, с заявлением Следственных комитет приходили избиратели, которые увиделись в книге избирателей, которые не голосовали, предоставляли доказательства. Все это в материалах здесь. Однако на сегодняшний момент ситуация такова, что никаких решений в данной ситуации не приходит. Ну и я хотела бы, можно мою презентацию, я хотела бы э, остановиться на судах, потому что еще одна очень интересная особенность, это когда в судах члены комиссии просто, ну, я считаю, что это чистосердечное признание на самом деле, э, просто остановиться на, на нескольких моментах. И хочу сказать, что, э, вы, знаете, вот сфальсифицировав выборы, э, люди были настолько уверены в своей безнаказанности, что они даже не. Придумали никакую версию, почему произошло так, почему разные протоколы, или еще что-то. И все придумывалось по ходу пьесы, то есть это был сплошной экспром. Версия представителей территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий меняется просто на ходу. Когда истребуешь доказательства, то оно тут же на ходу фальсифицируется. Это мы поняли, потому что те копии документов избирателей, которые есть у нас, они просто не соответствуют тому, что предоставлял. Ну вот, например, несколько таких примеров. Значит, опять же, мой участок 626. Первоначально позиция по всем была следующей. Что вот есть протоколы итоговой территориальной избирательной комиссии, а что у вас на руках, мы не знаем. Наверное, вы где-то там за углом сделали на своем собственном принтере. Откуда взяли нашу печать, мы тоже не знаем. Подтверждение своей, значит, такой вот версии. Начали просто фальсифицироваться реестры выдачи копий итоговых протоколов. Из них просто убирались наблюдатели, которые не нужны. Вот, например, 626-й участок. Суд был предоставлен. Вот, вот реальный, где 5 человек получили протоколы. Вот. А в суд первоначально был предоставлен протокол 3 человека. Есть. За реестр. За исключением, соответственно, представителей Яблока и представителей ППР. И таким образом они говорили, что откуда у вас протоколы, мы не знаем, мы вам не выдавали. Когда они поняли, что у заявителей, помимо э, наших наблюдателей, помимо копий протоколов, э, брали еще и копии заверенные реестров выдачи протоколов, потому что, в принципе, мы, конечно, могли подозревать все, что угодно да, в таких комиссиях. И мы предоставили в суд вот эту вот заверенную копию. Э, после чего заверенную копию в суд предоставил ТИКИ. Теперь, например, э, в материалах 626-му участку лежат вот эти две копии, объяснить, которые никто не может. Есть, как так произошло? Ну, такая ситуация. Ну, после этого, соответственно, по всем остальным участкам версия поменялась. Теперь стала версия о повторном пересчете. То есть, вот опять же я говорю по своему их 626 Присутствовала значит, я сама, и один из членов справа решающего голоса, Владимир Николаевич Павлов, подтвердил, что он подписывал протокол, по которому победила Знаменская, и вместе со всеми поздравил находившись на участке вот кандидата. Владимир, когда он увидел, что было вот, уже в ГАЗ-выборах, он, соответственно, написал заявление в СК, дал показания, дал образцы своей подписи. Остальные члены комиссии отказывались предоставлять образцы подписи. И тут возникла значит, такая идея о повторном пересчете. Единственное, что, так как люди, вообще я, честно говоря, в неком ужасе нахожусь, когда я поняла, понимаю, кто считает наши голоса, потому что дело в том, что люди, в принципе, даже приблизительно не понимают процедуру подсчета голосов. Хотя бы что, зачем идет. Потому что вот версии, вот, например, председатель улик 626 Раиса Набиева. По ее словам, после первого подсчета голосов победила Знамецкая. Данные по телефону сообщили в тип и получили ответ. У вас не сходится контрольное соотношение, пересчитывайте. Тут же пересчитали неиспользованные бюллетени. И вдруг поменялись, соответственно, поменялось соотношение по кандидатам. То есть как можно посчитать неиспользованные бюллетени и потом изменилась бы ситуация по кандидатам, Раиса Набиева пояснить не смогла. Сделали очень просто. Вдруг откуда не возьмись, появилось плюс 50 голосов. Это как раз, я так подозреваю, те люди, которые вот вылезли в книгах избирателей. И их отдали кандидату одномандатнику. И, соответственно, по партиям распределили между ЕР и ЛДПР. Вот. То есть при этом ни один из членов комиссии 626 не говорит, что при повторном пересчете, соответственно, голосов, что-либо делать с книгами избирателей. То есть откуда вылезло 50 человек, при том, что не считали книги избирателей, ну, совершенно не ясно. Значит, в суд, когда встал вопрос, когда же комиссия приезжала, уезжала, что же происходило, в суд предоставлена вот такая бумажка, я даже могу, чтобы назвать ее документом. Вот. По версии территориальной избирательной комиссии, это реестр, не реестр, а ведомость, о приеме избирательной документации. Даже суд был немного в шоке, спросила, где шапка, где как бы что-то. Вот такая вот бумажка. Вот так вот мы принимали избирательную документацию. Соответственно, по, исходя из протокола заседания территориальной избирательной комиссии в этот день, мы нашли, кто же из, из членов ТИК вел эту ведомство. Их оказалось двое. Соответственно, эти члены ТИП пришли в суд, и оба этих члены ТИП сказали, что это не их документ. А на вопрос, каким же образом этот документ попал в ТИП, а ТИК его принес в суд, как бы никто пояснить не смог. А тогда а, мы попросили суд обязать все-таки ТИП принести ведомость, о которой говорят, чтобы все-таки как-то не на основе вот этого делать. А вот, после чего сказали, а у нас там такой ведомости нет, и вообще как-то я не знаю, где она. Ну, то есть, вот такие вот документы территориальная избирательная комиссия предоставляет. Вот. У нас на 626 участке вообще произошла детективная история с секретарем ИК-126 Василием чемнолихом Это начальник отдела экологии администрации города Жуковского. Значит, через неделю после выборов он уволился по покинул общественную палату города, не являлся по повестке ИСК, которую мы на домашний адрес присылали неоднократно, все, все дело в том, что его подпись э, в, изъя... администра... в администрации, так как он сотрудник администрации, Следственный комитет изъял его в личное дело, где есть куча э, анкет, анкет, подписанные им, и серокопия паспорта подписаны также, ну, соответственно, для его подписи. А, значит, оказалось, что подпись в его личном деле, подписи, и подписи, которые якобы Черновик ставил в день выборов как секретарь, они не просто не похожи, они вообще абсолютно разные. Но спросить мы не можем, потому что вот просто человек, ну что называется, испарился. А вот еще одно интересное из книги избирателей, тоже загадочная история. Значит, изучая книги избирателей, мы заметили, что очень много подписей выдавшего лица не соответствует ни одной подписи из подписей членов комиссии. То есть непонятно, кто эти бюллетени вообще выдавал. Соответственно, мы задаем вопрос всем членам комиссии, которые приходят в судебное заседание, ваше ли это подпись, и пока никто не признается. Пока не один член комиссии, то есть там речь идет порядка 30 таких подписей. я называю строку, показываю списки избирателей, члены комиссии смотрят, говорят, нет, вот и То есть, кто выдавал бюллетени на этом участке, в общем-то, да, остается богатым. А вот этот о, известный 611 участок, где переписали даже Единую Россию, там, значит, версия немного другая. То есть, если версия по 626 что вы знаете, мы пересчитывали сразу, прям вот не выезжая в ТИК, то версия зампредседателя Светланы Павловны Чаловой, она совершенно другая. А, значит, они заполнили итоговый протокол, повезли его в территориальную избирательную комиссию. Там некий мужчина в белом костюме, то есть я сейчас, в принципе, цитирую, что происходит на суде, отправил их в комнату на седьмом этаже администрации, где им сказали, у вас, опять же, неверные контрольные соотношения, но после этого сказали, пересчитывайте партии. Соответственно, комиссия вернулась на участок, пересчитала только партии и получила ошлабляющие результаты. Например, у ЛДПР было 4 наблюдения причем я уточняла, а вы вот что пересчитывали? Ну вот мы вынули стопочки, которые пересчитывали до этого, по новой пересчитали, у нас новые результаты. То есть, по словам Чалвы и у нее была стопочка за ЛДПР в количестве четырех бюллетеней. Она их пересчитала, и у нее получилось 182. Ну, как бы, вот и так. Вот. И также пересчитывала все остальное. Значит, около пяти часов утра они это пересчитывали, сдали в ТИХ в районе 9 утра 15 сентября. Но тут встал вопрос. Почему тогда на протоколе ТИКа стоит время 23.55, если, пересч... если они его заполнили в 5 утра, а в ТИК привезли в 9? На Этот вопрос тоже никто не смог пояснить. Значит, э, ну, Светлана Павловна вообще у нас в последнее время среда любого судебного заседания, потому что э, она не смотрит ни на какие документы, которые предоставлены суду. Например, она сказала, что копии протоколов никому не выдавались, после чего ей показали реестр копии выданных копий протоколов где было значительно 7 человек. Ну, это никак не влияло на ее позицию. Она сказала, а я не знаю, что вы тут написали. Тут я вообще совершенно не понимаю. А, то же самое было, что, значит, вот на участке вообще находились одни яблочники-хулиганы, в тике штабелями лежали яблочники-хулиганы. Когда я задаю вопрос, хорошо, у вас были яблочники-хулиганы, вы жалобы на них какие-то поступали? Да, поступали. Решение по этим жалобам Да, поступало. Где они? Нас их кто-то украл. Ну, то есть вот... Вот эта вот версия, и под эту версию, соответственно, подкладывается все остальное. То есть на 611 участке был угу, вот такой вот пересчет. Есть замечательный у нас участок, я считаю, что это просто нечто новое в избирательном законодательстве. Это представитель УИГ 652 Георг Казарян. Я считаю, так, ситуация такая. А, вдруг оказалось в графе число бюллетеней неучтенных при получении 35. Мы обратили на это внимание и все время думали, как, как они получились. Ну вот Георг Казарян пришел... И честно рассказал суду, вот я просто сейчас цитирую, это цитата по стенограмме суда. «Был очень весел, У нас одни цифры, то другие, то третьи, то четвертые, то пятые, то десятые. Протокол переписывался раз 50, наверное. Считаем 80, пересчитываем 110. Несколько раз пересчитывали. Потом уже, когда у нас 35 бюллетеней вылезли, я сказал, все, записываем как неучтенные». Ну то есть просто первая графа, причем я очень долго спрашиваю, скажите, вот эти 35, это прям какая-то стопочка или они... Нет, это просто то, что не видно, ну вот вылезает и вылезает, вылезает и вылезает, и вот как и никак. Поэтому решили записать, ну, вот в такую графу, причем э, ему попытались помочь, сказали, а может быть неучтенные, это может быть вам просто больше дали в тике, он сказал, нет, мы все считали много. В тике как было 1300 так было, это просто, ну не знал, куда записать, то есть, э, и вот, Ну так можно до, до вечера, вот Казарян, говорил он, не говорил он, ну, ну, ну я не понимаю, это что вот сколько будет? Ну, где, где? Кто такой? Вот этот метр, а что скажите, это? я, я Жуковский, Жуковский Жуковский, информагент. Жуковский информагент. У меня к Жуковскому информагентству очень большой вопрос. вопрос. Давайте я а, Да, у нас 4 месяца ни следственный комитет, ни суд никак не может выяснить, публиковалось ли решение а, о формировании участковых избирательных комиссий в газете «Авиаград» или нет. Суд уже запрос вам отправил, и все никак ответ получить не может. Жуковский инфраструктурный я занимаю творческую должность, не занимаюсь, я отделом с вами проблемы. Хорошо, я вам рассказывал про социальную проблему нашего. Не, ну вот такие вот, это можно неделями рассказывать, не серьезно просто. Ну, бедный Казаряш, а знает он эти слова, которые вы ему... Вот приписать можно, я вас постараюсь, могу повесить, написать, что он сказал, что-то. Ну, это вам что, идет, если Какой надо? А да у вас цена травы всегда есть? есть? Да, да! да. Вы же, вы спорили. Спорили. Я а что вы уже делаете? Что, что вы спорили? Я вы зафиксируете, спросите у вас. Вы, наверное, что у тебя были? Вы, на котором вы что у вас у вас Я об этом писал. И вы говорите, что эти слова не говорил. Вы лично говорите. А, секундочку. Я была на сфере, и Если я скажу, что да или нет, я вам обману вас. ...вотом заседании, поскольку, у вас спасибо, большое количество людей буду. в городе, да, которые следят смотреть. за развитием событий. А, для того, чтобы исключить факт а, допроса свидетелей, которые уже присутствовали в зале, судья у всех проверяет паспорта. Данные о всех людях, присутствующих в заседании, фигурируют в материалах дела. Поэтому, конечно, вы сейчас, когда говорите, что посещает это заседание, вылукается. Что? Мы за встречали я не суды не пропускаю, мы с вами там не встречались. Вот как, ну тогда не Когда вас сняли, что вы? Ну, в руку, Ну, а я пока а, да, не не в Давайте, давайте не те да, да. которые не рассматриваете. Вот здесь, а здесь вред, вред, вред, вред, вред, вопросы задавать. А вот так вот это как и, это и вакцина. Вакцина. Вакцина. Хорошо. Да. Давайте, ну, как-то к вопросу, давайте перейдем, часто Я устраиваю. Нет, ну вот это, что оно значение имеет? Какое? Казарян говорил, не говорил, только под Казарян? Нет, это вам вы можете Нет, подождите, вы обязательная <соцентренный> конференция. Вопросы к вам, а не ко мне. Я правед правед раз, ко мне, правед правед правед нашу пресс да. свою пресс-конференцию вы когда будете давать, мы вам тоже будем Нет, сказать, вы монологи произносите, а вопрос к ну, нам я нужно. Я Guys, возможно, <соценно> да, сейчас, сейчас я хотела бы отдельное внимание заострить на роли избирательной комиссии Московской области указанных процессов. Изначально, когда процессы в суде перешли, значит, в стадию судебных заседаний, в процессе у нас появились представители избирательной комиссии Московской области, которые сказали, мы хотим участвовать в процессе в качестве заинтересованного лица. Мы возражали, говорили, что решение избирательной комиссии Московской области никак не обжалуется, но они настояли, и по первым процессам суды включили их в состав заинтересованных лиц, Роль их участия в судебных заседаниях сводилась к тому, что они либо играли на телефонах, планшетах, никаких документов не запрашивали, никаких вопросов свидетелям не задавали. По Новый год, собственно, у нас вообще появились затяжки с рассмотрением дел, потому что представители избирательной комиссии Московской области стали не ходить в судебные заседания. Они присылали письма о том, что уехали в командировку. При этом на сайте избирательной комиссии Московской области мы видели, что они а, фотографии сидят во всем обличии. У них происходят какие-то заседания. Вот. И на сегодняшний день, в общем-то, мне кажется, уже даже Жуковский городской суд понял, что избирательная комиссия Московской области не имеет никакого интереса в этом процессе и вот уже в последнем деле по их ходатайству о включении качества заинтересованного лица суд отказал, потому что на самом деле никакого интереса разобраться о том, что же происходило в Жуковском избирательной комиссии Московской области нет, как мы поняли, есть была задача только затягивать процессы и не более того, и, в общем-то эту позицию уже поняла Жуковская да, вот начальник юридического отдела избирательной комиссии Московской области Олег Серегзянов, у него интересная позиция, то есть он, хочет, он очень заинтересован лицом, хочет разобраться, однако он наше об обострения документов почему-то не поддерживает, а против не подражает, но иногда дает свои юридические значит, такие ответы, например, о том, что избирательный нет такого регламента, чтобы избирательная, территориальная избирательная комиссия принимала избирательную документацию с участковых избирательных комиссий по какой-либо видам. При том, что до этого в суде два члена ТИК, которые этим занимались, конечно, не было ведомства. Ну, вот такие вот однажды три марки пропускают. Вот. Ну, э -э, про следствие я уже говорила, просто я хочу еще сказать, что вот это наш, конечно, частный случай, но он очень хорошо показал, что выборов в России, в принципе, не существует. Потому что э -э, есть э -э, такая ситуация, что вот у нас есть вот этот вот четвертый округ несчастный, на котором как раз Три из трех комиссий сформированы из строительных фирмы. Просто все. То есть все комиссии на этом облаке. Соответственно, там вообще появилась очень интересная ситуация. То есть, когда наших наблюдателей всех выгнали, и мы просто не знаем, что там было, да? но потом тут сполошились коммунисты, потому что у них остались члены комиссии с правом решающего голоса, которые и взяли протокол. И на этих протоколах была очень интересная картина. Они в материалах следственной проверки тоже есть. То есть после подсчета, но это был не подсчет, это было как, как врут очевидцы. Это было скорее такое рисование протокола. Да? ЛДПР получила там порядка 90%, 87%, то есть обогнав и оставив далеко позади всех остальных. Когда с этими протоколами приехали в ТИК, в теки сказали, ребята, но ну, имейте совесть, и в итоге в все-таки победил Единой России. То есть там протоколы рисовались, переписывались, в общем, все остальное. Но я хочу сказать о том, почему я считаю, что выборов, в принципе, это чистый эксперимент, потому что выборов нет. Потому что на этом округе э, есть лесной массив, и э, этот лесной массив, э, э, есть такие намерения его вырубить. И поэтому люди уже никому ничему не верили, мы ходили, агитировали на эту мову, говорили о том, что если ничего не изменить, если ничего не делать, то ничего не изменишь, проголосуйте за нас, и мы, как вы знаете, как мы с вами раньше защищали этот массив, будем это делать а, уже с другими полномочиями. Значит, пришли люди, проголосовали, а на следующий день они проснулись и узнали, что они выбрали а, именно эту строительную фирму, которая будет вырубать их лес. И я не знаю, что говорить этим людям. Это достаточно сложно им сказать, что мы вас попросили прийти, чтобы что-то изменить в вашей жизни, а оказалось, что ничего в жизни изменить нельзя. Но и второе, конечно, вот лично мое заключение да, всей этой ситуации, что и вертикаль власти в России тоже не работает. Потому что если президент России говорит, давайте надо во всем разобраться, разобраться с нарушениями, которые не просто кто-то ему сказал, а на заседании СПЧ я выкладывала все документальные свидетельства, их исследовали, и решили, что э, как бы им нужно, нужно дать оценку, и когда э, президент России говорит, что надо с этим разобраться, а все это просто уходит в песок на нижнем уровне, то кажется, что вертикаль власти, наверное, действительно не работает, потому что просто называется низы ущерб верхам делают что хотят своих мелочей еще хотелось начали же было признано что Шаблетский его обманул вы что знали вот какой сказал что это ну обманул <Alf Encaturals> как нет же начали было сказано он и не пришел обманывать это ну давайте соблюдайте это не монархика это. не бенедиктинский если вам не нравится то что так почему ну, это же объективно, что неправильный город. Ну, вы забрали, и поняли, что обманули, да и что-то да да не везде, но ну, один, один же факт. А ну, один... десятки приводят. Нет, Нет это, речь один... о том, что там избивают математик. Да, да не бывает никого, он. я вам докладываю. Скажите, но... пожалуйста, вы знаете, как называется данная пресс-конференция? В итоге выборов в ну. Жуковском. Мы сейчас прошла. обсуждаем Жуковский. Ну. Если вы хотите обсуждать, ну, вы знаете, можете -то их пройти в следующее помещение. Да что вы говорите? Да. Я на присутствую. Все, пожалуйста, дайте а, мне. Мне хотелось бы добавить, добавить, да, добавить что, что? да, что вот эта вот безнаказанность, да, которая в продемонстрирована сегодня, она дает свои плоды. Она в общем-то, множится да, и развивается. Вот эта комиссия, которая участвовала в Жуковском, она фактически сейчас задействована и на других выборах. Выбора в Выборах в Ласино-Петровском прошли также с участием вот этих вот строительных, назовем их, строительных комиссий. И именно на одной из таких комиссий уже был установлен факт избиения Егорова. А, как правильно. раз это Жемерев, который у нас председатель участковой избирательной комиссии 622. Это, это как раз Там председатель, председатель одной из тех комиссий, в отношении которых э, идет разбирательство в суде. То есть, одно нарушение в можно... Спасибо. Так, а, у меня вопрос, вопрос по да. техническому обеспечению. Я так понял, что Каиба вообще не использует в Жуковском на эти выборы? А почему? Нет. Я был наблюдателем в 2013 году на выборах да. мэра. Стопроцентное обеспечение КАИБов было. После, после этого Заковского. КАИБы забрали и больше не вернули. А кто-нибудь подумал этот вопрос? Почему? Да. И в принципе, Смотрите, КАИБ решение, это, решение значительно осложняет. Ну, принимается, да, избирательной комиссии Московской области. У них есть некий резерв, который они распределяют. Вот в Жуковском, Жуковский в этот перечень не попал 14 сентября 2014 года. А не выясняли это как? Умышленно было сделано в, в районе стране. То есть КАИБов ограниченное количество. А, так, они, по-моему, их все в Москву отдали, все КАИБы. Все, да. все, все, все КАИБы Московской области, по-моему, да. в Москву отдали. Хорошо, коллеги, вопросы. Да, пожалуйста. Можно здесь мне чисто техническое уточнение агентства ТАСС? Скажите, пожалуйста, а сколько всего было наблюдателей, членов комиссии от кандидатов, и сколько было удалено уже по факту? Вам, мы можем сказать, сколько были удалены от партии Яблоко и от кандидатов. Ну от Если общего Яблока. нет, то ну, давайте... Но они были не одни. То есть, например, я вам могу сказать, что с 622 участка было удалено 7 человек. Причем все удаления происходили после 20.00 с формулировкой пункт 3 статьи 49 незаконной агитации. То есть после 8 вечера все удалялись за незаконную агитацию. С 621 участка было удалено, я знаю, три наблюдателя, о которых я знаю, я знаю, что был удален даже наблюдатель от «Единой России». Соответственно... В 623-й комиссии, еще одна комиссия, опять же, на этом несчастном четвертом округе, было удалено 3 человека. 652-я комиссия, это 11-й избирательный округ, там было удалено два кандидата за то, что они пользовались э, мобильной связью. Комиссия приняла решение о том, что нельзя пользоваться телефонами, и потом удаляла всех за использование телефонов. То есть там была такая ситуация, когда... Люди зафиксировали, что была вброш, вброш, был вброс. То есть дело в том, что это вот эта известная ситуация, когда в, в, в урну упала, но там, то есть видно, что в урне лежит пачка. Соответственно, все начали звонить в свои избирательные штабы, и во время этого звонка их удалили. Это как бы о том, что нам известно. Я знаю, что удаления были и у других, но я просто сейчас не могу точно сказать, какой комиссию. А где облого конкретно? Сколько было в итоге удалено? Вот мы с вами считали. 7. А 7 ответов. Семь а одном а, а, ну, То есть там не только от Яблока, там удален был ЖНТХ-правом Я да. скажу, как вы то есть у нас есть решение об удалении. Те, которые были представители от Яблок или от наших кандидатов, мы знаем, да, и мы их обжаловали в суд. Но уже при допросе свидетелей в суде выяснилось, что свидетели дают показания, да, и он говорит, а меня тоже удалили, но это, например, наблюдатель Единой России. То есть этого, мы этого обстоятельства не знали, его удалили после нас. Вот, и мы это установили в суде. Вот, собственно, вот эта цифра 7 человек таким образом определенная. А по судам решения уже по всей... а, Относительно удаления. У нас два решения отрицательных э, в отношении члена Тихо Семенова и э, в отношении Знаменской И э, в одно заявление удовлетворено по это вот который пьян-непьян. Mm -hmm. В законную силу не вступило ни одну, а будет обжаловаться, я так понимаю, все будут обжаловать. Ну, вот картинка незаконной. Вот, Если вы сюда говорили. подойдете, тут будет презентация про незаконное удаление. Uh -huh. Вопрос тоже технического характера. Вот, была названа цифра, значит, не цифра, нет, были перечислены кандидаты, которые свои подписи не признали. Вот. Член комиссии. Нет, нет, именно избиратели, которые не голосовали. А, избиратели, да. Да, которые не голосовали, да. там порядка 30 человек, да, да это ну, понял. Ну, это пока ну. мы еще не всех обошли, пока да. У меня такой... Или, нет, именно которые были подписи изменены, этих наблюдателей. Они голосовали, да. но подписи свои не признали. Да. У меня такой вопрос. Я так понимаю, что без изъятия документов в ТИКе невозможно проверить, не была ли поменена не только подпись, но и за кого это, они голосовали. Совершенно верно, да. И второй вопрос... Суды сами пытались требовать, да, эти документы в ТИК, или это лет, делала только следствие или не делало следствие? Кто пытался заявить? Я отвечу на этот вопрос. У нас э, дела находятся у некоторых судей, э, и у каждого судьи да, свое представление и виднее ситуации. Вот одна судья удовлетворила наше ходатайство о приобщении к материалам дела списков избирателей. И вот это единственная собственно фактура, которая нам позволила выявить вот эти вот факты, о которых мы сейчас рассказывали, это один единственный 626 участок. По всем другим мы такое ходатайство безусловно заявляли, нам удовлетворение этого ходатайства было отказано. Что касается следствия, то Каждый раз, когда следствие собиралось идея осуществлять выемку, мы уже знали эти даты, происходила утечка информации, назывались конкретные фамилии, кто в Следственном комитете Московской области, в прокуратуре, каким-то образом сообщает эту информацию. И дело либо передавалось другому следователю, либо просто отменялось это все, того-то не было в администрации и так далее. В общем, на сегодняшний день выемку списка избирателей по всем участкам не осуществляет. То есть документ тип не целиком предоставляет документ, а с определенных участков, то есть по запросу да. определенных участков. Один единственный участок в А В связи с этим я подала заявление в Следственный комитет о фальсификации доказательств. О книге избирателей. Соответственно и люди, избиратели, которые не голосовали, и которые голосовали на подпись, не их дали показания. И свои образцы, соответственно, подписи. Ну вот по незаконным удалениям. Значит, ну вот это вот самый интересный такой случай. С, членом ТИКС правом решающего голоса Семенов. Его удалили из уик после 20.00, мотивируя пунктом 3 статьи 49, который гласит проведение предвыборной агитации, агитация по вопросу референдума в день голосования в предшествующему день. Это запрещается. Значит, Семенов подал в суд практически сразу после выборов. Пять месяцев судья Саркадумба разбиралась с этим сложным делом. Значит, в связи с чем прокуратура поддержала требования Семенова, потому что, соответственно, он не мог вести незаконную агитацию, когда уже не было на участке избирателей. Однако суд очень интересное решение вынес. Пункт 3 статьи 49. Из решения исключить решение признать законным. То есть из решения исключается мотивировка и ссылка на закон. Само решение остается в силе. Надо сказать, что теперь все у кого был пункт, во-первых, у всех, кого удаляли после 20.00, у большинства, ну за редким исключением то, что был пьян, да, как раз этот пункт, ну то есть это был шаблон, по которому писали все. стоит этот пункт 3 статьи 49. Вчера мы получили еще одно решение, абсолютно такое же, пункт 3 статьи 49 из решения исключить, решение признать законом, уже у другого суда. То есть это уже такой вот тоже судебский шаблон очень интересный, при том, что здесь вообще само решение, оно тоже интересно, оно написано на двух человек. Вот, там совершенно вообще непонятно. Ну, мы знаем, сейчас перебью, членов комиссии вообще нельзя удалять да. с формулировкой, только от возможно. Да. А, значит, здесь еще интересное такое, что, а, ну, то есть решение вообще выполнено эфирично, сейчас в следующих решениях тоже будет очень интересно, это вот то, что мы получили вчера, значит, решение об удалении члена ТИК с права совещательного голоса знаем с Натальи Тоже принято после 20.00, с такой же мотивировкой пункт 3 статьи 49, и вот эта вот жалоба, к сожалению, вот такой вот был ксерос в комиссии, но я могу как бы своими словами, если кому-то не видно, потом дать просто более, может быть лучше. Значит, там написано, что несколько человек, перечисляется они, в числе которых Знаменское, причем неправильное имя, потом, когда поняли, что они по такому имени удалить не могут, они его перечеркнули, написали правильное. Значит, эти люди требовали невозможного. Они требовали информацию о количестве проголосовавших досрочно. То есть это им обвиняется в вину. И в конце, я считаю, что просто вот это вот такая вот очень хорошая мысль, мне она нравится, что а, создается впечатление, пишут в своей жалобе наблюдатели, что у этих людей общая и не совсем законная цель. Чего Да. Это наблюдатели. Наблюдатели и члены комиссии справа совещать на голос. Это вот жалоба. Ну, жалоба подписана тремя наблюдателями, и остальные члены комиссии совершающих да. голосом до этой строительной кампании. Они пишут, что, Знаете, а, что Знаменская что? Да, и другие лица просили предоставить им сведения проголосовавших досрочно. Да? Да, досрочно. Да. Их действия считают незаконным и бросили Да, у них какое-то незаконное дело. Дело в том, что на этом участке а, да, проголосовавших досрочно не, не, ввели, не внесли в книги избирателей до 6 часов вечера. Поэтому, соответственно, у наблюдателя возникали вопросы, когда же это состоит. Следующее незаконное удаление, это тоже очень смешное, значит, это как раз комиссия 652 запрет на пользование мобильным телефоном на территории участка. И поэтому удалили двух кандидатов, Акимова и Юринцева. Причем вот в решении справа об удалении Юрицына записано, что председатель Леонид Казарян нарушает законодательство, был неоднократно предупрежден, поэтому их 652 принял решение удалить Юрицына. То есть если мы вот читаем бумагу, да. На самом деле просто вот Казарян не смог выполнить нарушение решения вот. Записал себя почему-то. Ну вот и суд разбирается, это, суд на это смотрит абсолютно нормально. Я вам прошу прощения. Пять месяцев прошло с выбора, вот пять месяцев суд разбирает эти вот Ну, и вот мы этому самый любимый, конечно, кейс, это вот пьяный Каминский. Соответственно, вот само решение о том, что он был пьян. Дальше нет освидетельствования, где ноль промили. Вот, само решение тоже интересное. в шапке написано, вообще-то это было на 622-м В самом решении в шапке написано 623-й, потом 622-й, потом 609-й, потом, в общем, дальше, дальше, дальше. В каждом абзаце разные Ну, на это вообще никто уже ни, никаких э, замечаний не делает. Вот. На самом деле, э, вот вчера как раз принималось решение, вчера в, э, в качестве эксперта выступал врач, который освидетельствовал Каминского. И, конечно, я вам хочу сказать, что, э, в принципе, если бы э, есть, э, пришел врач и у него выясняли, а гипотетически мог ли быть Ян Каминский в 17.00. Вы знаете, я Каминского в 17.00 не видела, Я вам не могу. Это некорректный вопрос. Скажите. А написано у него, что у него тремор был, он говорит, он был абсолютно треск. треск. А три, тремор, как же она говорит, вы понимаете, у него и давление было повышено. Потому что видно, что человек пришел после стрессовой ситуации. Сказала врач, которая уже три часа находилась в суде. А это, на секундочку, заведующий терапевтическим отделением больницы, Она три часа просидела в суде, чтобы у нее гипотетически выясняли, может ли это происходить или нет. Она сказала, вы знаете, у меня сейчас тоже тремор. Я сейчас тоже нахожусь в стрессовой ситуации, потому что я не понимаю, что я здесь делаю три часа. Вот как бы вот так. Ну, это вот как раз удаление Ольги Деевой, которой, во-первых, не было никаких жалоб, не было голосования, просто подошли. Я, про, я обращаю внимание да, на это решение. Написано, где его удалить, перечислено нарушение, нужно подчеркнуть. Да, не подчеркнули, но где его удалили да? Вот. Ну и удаление, значит, Белюшина после 20.00 за незаконную агитацию. Опять же, всплыли какие-то члены комиссии, которые слышали, как Белюшин вне помещения участка говорил «голосуйте за меня». Они терпели мужественно до 20.00 и перед подсчетом голосов решили все-таки сказать, что это действительно было. Ну и вот тоже сейчас рассматривается рассматривает все. Хорошо, Спасибо. Я столкнусь от одного из вопросов, который был здесь задан, и который прозвучал так, что если это не доказано в суде, то это нельзя признавать преступлением. То, что здесь предъявлено, это свидетельство не только о том, что произошло в городе Жуковске, но и о том, что там действительно произошло глобальное, многочисленное нарушение Закона о выборах, но также и о полной деградации судебной и следственной системы в нашей стране, по крайней мере, в отношении этих административных дел. То, что представлено, это замечательный вклад в историю российских выборов. Это не единственное доказательство. Их было очень много и по Московской области, и по всей стране. Поэтому это только маленькая часть того, что мы видим. И говорить о том, что суды будут принимать объективные решения, и только на этом можно основывать свое заключение о совершении преступления или нет, мы видим, что этого делать нельзя, потому что судам предъявляют совершенно многочисленные доказательства. В первую очередь, доказательства письменного характера. Вообще, суды принимают решения в соответствии с, нашей, с, с нашими кодексами, с гражданско-процессуальным кодексом на основе доказательств. Доказательства могут быть письменные, они могут быть устные, вот такие, которые здесь приводились, и по поводу которых было сказано, что это не есть доказательство. Вы можете их принимать, не принимать. Когда их очень много, вы, по крайней мере, должны это учитывать. В том случае, если вы любое, на любое доказательство говорите, что я в это не верю, это недобросовестный подход к делу и неквалифицированный подход к делу. Если э, суды не принимают, помимо этих устных доказательств, письменные доказательства, которые здесь, между прочим, являются главными, когда вы предъявляете копии протоколов, заверенные в соответствии с законом, которые расходятся э, с теми протоколами, которые представлены официально, это письменные доказательства называются. Можно сказать, мы не знаем, откуда это взялось. Это подделка. Так и поступают не только наши пропагандисты. Но так поступают и суды, вот та самая независимая власть. Если так поступают и суды, то это свидетельствует только о том, что мы живем в неправовом государстве, где нельзя доказать преступления, где преступления совершаются против граждан, но они, их доказать нельзя, потому что те самые органы государственные, которые э, должны это доказывать, которые должны быть независимыми от других э, ветвей власти в соответствии с нашей Конституцией, являются зависимыми. Вот это и называется неправовым государством, то государство, в котором нельзя доказать преступление. И э, второе, что хотелось бы, конечно, сказать, о чем вот Ольга... И Элла тоже начали говорить, но когда они не закончили. Вот Элла сказала, что она убедилась в том, что у нас не работает вертикаль власти. Я очень сомневаюсь в этом. Мне кажется, что вертикаль власти работает. И работает она совсем по-другому. Говорится одно, а делается другое. В соответствии с павловским учением мы выдрессировали наши комиссии, мы выносили многих наших граждан, чтобы они занимались этими фальсификациями. Я напомню, что в 2009 году в Жуковском были такие же безобразные выборы. И там, после этих безобразных выборов, которые были сфальсифицированы, которые повлияли на результат выборов, и был избран другой мер, не тот, который должен быть избран в соответствии с теми э, копиями протоколов, которые получили э, э, наблюдатели. Просто, просто не, не то, что итоги голосования были сфальсифицированы, были сфальсифицированы именно результаты Никто после этого, в соответствии с решениями наших судов, которые, должны, которые вот так же примерно принимают э, доказательства, просто говоря, что нет, мы этого не видим, вот, на, на белое говорим, это черное, так вот, никто за это не понес ответственности. Никто не понес ответственности за массовую фальсификацию выборов 2011 года в федеральном масштабе, 2008 года в федеральном масштабе, 2007 года в федеральном масштабе. Естественно, что такое воспитание, вот это и есть вертикаль власти, а не разговор о том, прошу разобраться. Поведение является воспитанием. Это воспитание приводит к этому. Поэтому то, что мы видели в Жирковском, это естественное следствие отсутствия той самой ответственности, которая должна бы была быть за фальсификацию выборов. Спасибо. Хорошо. Ну вот мы полтора часа уже с вами заседаем. Если у вас вопросы к участникам пресс-конференции? — Последний шанс Но, задать. — э, Ну, так, вопрос, э, тот если — Кто-то из участников может сказать, что в целом, итоги выборов по, по всему городскому округу? Вам неизвестно тут, как будет. — Вопрос, задайте, вопрос, и, такой, вопрос такой. Итоги выборов в целом по городскому округу? Сколько партий кому, прошло? — Кому вы знаете? — Ну, допустим, Ольга Балабанова, я знаю. Ну, я не знаю. Как спормируется депутаты депутат Сколько фракций там? А, совет... Есть ли они вообще, или там все имя России захотелось? Совет депутатов Жуковского прошли представители по пропорциональной системе, прошли представители Единой России, Справедливой России, ЛДПР, два, два мандата партии Яблоко, те, которые нам удалось выдержать да, по страшную ночь, и КПРФ, ну, это... да. Ну, все папорет. Папорет. Да, там, кстати, очень интересный момент, да, что если, например, в основном все партии дублировали одномандатников и выпускали в список. Вот, например, одномандатник от ЛДПР, который был первым в списке ЛДПР, он по своему одномандатному опыту получил там одну целую сколько на процента избирателей, а, но при этом прошел Совет Депутатов от ЛДПР и с вот этими вот непонятными скачками на 4 и 9-м А за счет того вот этого? Ну вот, прекрасно, это... <сёплодисмент> вот. вот, знаете, в городе Москва, Москордуна, если я ошибаюсь, поправить на 4 фракции, а в таком городе Руковском, который сейчас обсуждается бедный протест, пять 5 маленьких. Если были массовые изгнания наблюдателей, там все, Били друг друга. Ну, если без фракции докорды в Москве это плохо, но ну, да, я все-таки примут... На, я, все в на, на да. самом деле, это хорошо или плохо? Очень часто задавали вопрос, типа, почему яблоко возмущается. Вы получили два мандата, сидите два общителя. В других городах под Москве вообще Нет ни одного. одного мандата не получили. Я считаю, что, конечно недопустимый подход к вопросу, да, потому что никто не имеет права сидеть и считать, сколько достаточно, а сколько недостаточно. Наша конституция да, Российской Федерации говорит о том, что вся власть принадлежит народу, и только на выборах они вправе решать, кто и в каком количестве должен их представлять в представительном органе. Все другие точки зрения, я считаю, неконституционные. Но это здорово, мы говорим что не это может, да. ну, Смотрите, я э, здесь представляю голос. Да? Мы здесь, э, если вы знаете, мы не поддерживаем никакие партии, да. ни кандидаты. А поэтому и а Поэтому для нас кандидаты. важны процедуры, которые да. есть в законе. Вот есть э, э, даже нарушение на одном избирательном участке из миллиона. Да? Мы будем эти Мол, нарушения да. рассматривать, а не говорить и требовать, чтобы восстановление, восстановление была справедлива. Поэтому то же самое и здесь. Мы, мы не говорим про то, что оценивают хорошо или плохо, а, проголосовали жуковчане. Почему вы считаете итоги выборов? Отдействительно, ваше это, да? вот, это конечное зависит. Я не живу в Жуковском. Как ну, это не в России? Ну, как, можно сказать, устраивает, меня не устраивает. Конечно, нет, ну, какие да. они есть, такие они есть. Есть факты, которые перечислены, в частности, сегодня, которые вызывают э, большие вопросы. И мы сейчас хотим привлечь внимание различные, в том числе и государственных органов, в этой проблеме, что мы хотим, чтобы эти факты получили должную судебную оценку, оценку правовых органов. Вот все, что мы хотим. Нам не важно, там яблоко два места получило, или они должны были 100% мест за них. Поэтому я думаю, что и вы тоже заинтересованы в восстановлении справедливости. Правильно? Поэтому вот я э, призываю всех, если есть действительно вот эти факты и случаи, не набрасываться и, и сразу говорить, что эти факты, они там.. Ну, я думаю, что подлинность этих документов лично у меня никаких сомнений не вызывает. То есть я понимаю, что эти документы, и я так понимаю, что эти документы и не оспариваются членами избирательной комиссии. То есть они действительно подлинны. Поэтому хочется понять, что, что там произошло. Я надеюсь, что вот мы соберемся через, я не знаю, там, несколько месяцев, когда будет очередная точка, да, вот, пройдут такие -то суды, и посмотрим, мы с очень будем рады с вами встретиться, послушать ваши вопросы, и, может быть, даже оценку того, что там происходит, с тем, чтобы ну, разобраться. Если у ну, нас действительно судебная система не работает в Жуковском, и пять э, месяцев э, рассматриваются такие простые, ну, на, на мой взгляд, тоже вопросы, когда удаляются корреспонденты или там наблюдатели, член комиссии, член комиссии нельзя удалить избирательный участк, в законе прямо это написано. Но это будет ну, очевидная, очевидная вещь. Все эти знают хоть хоть как-то законом о выборах разбирался, Поэтому мы не оцениваем результаты выборов сейчас. Я хочу сказать, мы не занимаемся политической сейчас работой. Мы занимаемся чистой юридической. Мы предъявляем сейчас документы. Юристы дают этим документам оценку. Дается комментарий, как эти материалы рассматриваются в судах, какую оценку давали правоохранительные органы. Мы же э, не застрахованы, что суды делают ошибки. Ну, делают ошибки, это и правоохранительные органы да, ошибаются. Да, да, да. шаблинские ошибки. Мы все люди, поэтому я за то, что эта ситуация просто не была замолчена, что действительно мы получили какой-то объективный результат. Так, пожалуйста. Значит, Участник движения «Сонар» Яковлева Мария, Значит, раз речь идет об оспаривании результатов выборов, и вот как наблюдатель, я все-таки считаю своим долгом, заботиться о том, чтобы волеизъявление избирателей реализовывалось в представительстве в органах власти. Какая доля, тех, какая доля мест, распределенных в результате вот фальсификаций, по вашей оценке, распределена, соответственно, с нарушением воли изъявлений избирателей. Смотрите, мы говорим о том, что мы не берем досрочное голосование, вбросы, что-то еще, да? Мы говорим только о переписанных протоколах, на то, что у нас есть конкретные подтверждения. Uh -huh. Вот переписанные протоколы отобрали э, у нас 5 мандатов. От то общего числа? Из 25, из 25, 5. То есть у нас должно было, до переписанных протоколов, у нас было 7 мандатов. После переписывания осталось 2. Да. Я ответить, Одна пятая, 20%. 20%. Да. То есть это, э, и эти 20% это оценка снизу. Не менее 20% да. очевидно да. распределено да. С, наруш... да. с грубым нарушением закона. Спасибо. Хорошо, друзья. Если у вас вопросы, мы уже. Можно еще... так, ну Я просто была очень рада узнать, что в государстве, что искать у нас не сохраняется. Но просто было интересно понять, когда создавались заявления, естественно, о потому что разница в протоколах наблюдателей и о том, что подходы в типу, то, типа, то естественно, комментарий в тени, то есть фактически проверка была проведена, да, я объясню, значит, было подано первое заявление, было подано, по-моему, 18 сентября, следственный отдел города Житогов. Соответственно, ну, там так все и зависло. В, ООБ, в Следственный комитет Московской области все попало, соответственно, это был уже ноябрь, в ноябре. После этого мы все время э, говорили о том, что надо делать выемку, надо делать выемку, надо, ну, э, судя по книге избирателей, которую я увидела в октябре, я понимала, что, например, 626 округ -го уже бесполезно пересчитан. То есть, если классифицировали книгу избирателей, то классифицировали и бюллетени. Вот. В конечном итоге э, были пересчитаны, то есть, э, причем выемку сделать не разрешили, то есть э, это был пересчет, пересчет в э, здании администрации, было пересчитано по, сейчас я вам скажу, по пяти округам по одному из избирательных участков. То есть у нас на округе три участка, это было сделано в январе 2015 года. Сами понимаете, как-то что это уже было бесмысленно. Следственный, да. Следственный комитет пересчитал, но сама сама следующая говорила, что разумно, разумно делать выемку и взымать не. Один участок разумно осуществляет выемку всех бюллетеней. Почему? Потому что имеют значение погашенные оставшиеся в тике. Потому что можно да, там какие-то восполнить оставшиеся. То есть это, есть смысл собирать все. А следователь достаточно был опытный, она до этого вела дело в Воскресенске, там, трехлетней давности, там тоже был возбужден уголовное дело, и его довели до суда, там были привлечены к от уголовной ответственности. То есть у нее был опыт, она знала, как это делать. Вот. И э, каждый <свят> раз, когда она собиралась идти делать выемку, генералы ей говорили «Ай-яй-яй, ой-яй-яй». <свят> Ой <-й -й> <свят> вот. В конечном итоге все это было затянуто до января, а в январе э, уже сама администрация сидела и говорила «А что вы к нам не идете смотреть бюллетени, мы Вы уже все красиво, все уже приходите к нам». Было да. очень много ходатайств, отмечете а, все всех бюллетеней. однако санкции дали только на выборочные участки. Кстати, Вольга, вопрос такой. А вот именно учил КПРФ, КПРФ, правильно? А КПРФ не подавала жалобы, сколько помню. И вообще никакой... Дайте подавала. тебе. Члены с, с правом решающего голоса от КПРФ подали заявление в Следственный комитет о рефинансировании... Заявление от подавала, в Комиссии... А, ну, я вам скажу, в Следственный комитет обращаются граждане, да, не партии. Нет, мы... в, судебном, в судебном порядке предприятие не, оспаривают, не оспаривают да, результаты, но они привлечены в качестве заинтересованных лица подряд. Да, Ольга, да, Последний да. вопрос от меня. Я просто хотел бы небольшой вот, нам сделать такой анонс, обзор того, что нас ждет вот, в ближайшее время, чтобы понимать, что предстоит. Ну, на сегодняшний день мы подали заявление об ознакомлении с материалами проверки. Мы хотим увидеть в общем -то, весь масштаб работы, который проделала следствие, до настоящего момента. нам таких, вот такой возможности не предоставили. Мы ознакомимся, однозначно будем жаловаться постановление об отказа возбуждении уголовного дела. Вот, надеемся, что благодаря этому освещению все-таки обжалование будет происходить объективно, не на основании политического решения, а по закону. Суды продолжим, закончим, дойдем до всех самых высоких инстанций. Будем бороться за каждый голос до победного конца. Хорошо, друзья. Всем спасибо. Всего доброго.